Я не знаю, сколько нужно Сколько нужно слов пустых Сколько нужно слов без смысла. Ты не слышишь слов простых Ты твердишь мне ежедневно Ну скажи, тебя люблю Не могу я задушевно Все твердить люблю Люблю, Может, лучше вместе месте выйдем Мы на улицу с тобой Где-то по кофе выпьем Лишь бы ты была со мной И забудем ход на время Слов ненужных пустоту Никаких тут нет сомнений ты знаешь, я люблю, я люблю, а на улице прекрасно, солнце светит ясный день, значит, вышли не напрасно, и уже цветет сирень на твоем теле. Улыбка Будет радостно Сиять Это вовсе Не ошибка Я же смог Тебя понять Может лучше Вместе выйдем Мы на улицу С тобой Это в парке кофе выпьем Лишь бы Субтитры а сделал